Новая тарнэта плейсей, в будем будем играть. Выиграл. Дальше проходите вот этот замечательный чемпионат. И тогда будем давать сундучки и за что будут очки, которые мне бы и не помешали. Так что мы берем сейчас. Так, какая там карта? Ну, будет. Берем нет. Вот это будет. Вот это, например, вот это и вот это. Да, тише сделать. Ну и поехали Мы поехали Играть Приближается, может, видеть Близи 20, 30, но Не знаю Ничего еще Вау, вынес, вынес, вынес Вынес одного Блин, интернет Интернет и да, раньше такого не было с интернетом, сейчас уже, наверное, уже убрал, браво удалять, вот и началось бы такое вот. Виньки бра БС и не только БС. Ну, блин, еще ещё убрал карты, которые связаны многие. Вау, вынес. Окей, окей, окей, давайте. Вау, вынесли. Да -ма, давай, давай, давай, давай тупи, тупи, тупи. Если ютуб заблокируют. Бля. Подписывайся на моих соцсети. Вс, плюс, он Давай, вс, прошл. Ящик забрать. Wow, man, так, на кого кинуть? Давайте я возьму на... Бу -бу -бу -бу -бу. А, зачем вообще прикачивать? Ладно. Вот, это вообще, вот, вот эта кейка. Этот гаджет прикольный лучше. Так обконвестный. Так, возьму, Так, все, погнали дальше играть. Вау, вынесли! Вчера вы ботина! Получи, скотина! Ботик, ботик, ботик, ботик, ботик, ботик, ботяра! Вонючая! Ну, хай, ес бебру дерева! Оп, вынес! Вы видели, как я вынес? Видим? Кстати. Получи! Sebaka, powurz Will Это самый легкий чемпионат, который я видел, реально два раза победы, то реально и пока, пока мы забрать. Идем дальше, апаться, апаться, апаться, апать, а потом Апаем апаем, Ступ. Офигеть! А в конце-то по тысяче, по тысяче Так давайте, давайте, давайте давайте играем, играем, играем, продолжаем. у нас уже за раунда минут прошло. но кажется, это слишком, нет? что да? Я ж что нас блин лопят как не себя Реально Эй, лох Эй, лох Эй, лох Эй, я бы сказал, что мы выиграем, да, вот. и... -и, -и, -и, -и. У меня сейчас будет взрыв головы, реально. Вау, вынес, вынес. Ладно, у меня еще есть третья. Бля, дальники Все готово я да, Так, Играем, играем, продолжаем. Прости, что мне с этим не входить так долго ролики. Я нормальный маленький перерыв, еще с авторизацией этой. Деньги вообще не получаю. Если я получала хотя бы рублей 15-20, я сейчас получаю рубль. ба я их не вывожу, я их коплю. На счету смогли, они у меня на счету сейчас будут. У меня 4 снесли, а я сколько снес. ⁇ -мо ⁇ вот это байт настоящий. Я буду только его использовать. Все, ⁇ первый я Оп, все готово. вынесли, ну ничего, мы 28-17 мы не проигрываем, мы только выигрываем их. <свеч> И как да, переверил бабушку, мне не, не И еще заходите вот в этот клуб, Тик Так, вы видите на экранах, конечно, 35 тысяч, но я сейчас... Здесь, правда, просто раньше этот клуб был только для топов, но сюда уже эти типа, все вышли и знаешь, что они... Блин, у ну, каждого 3 тысячи есть, по любому. Кто сбрался с миром, реально. Играем дальше. Бро... У Фуфу, нет, самый там ненавидитный пробол в его ник. Комнат Джек! Угу. Угу. Концерт улучшит вроде Джеки Превращается в телефон его. О, хорошо. Сейчас будем выносить, если не выносим не вынесем пипец. Быстрее музыку не хочу подступать реально не наверное сейчас блокеры тоже все проходят я тоже прохожу как вы видите тут вот пидр вышел блин да когда упа угу. закида тут сильно 1-0, мы выигрываем, это уже плюс большой у меня. Большой Ну я двух вынес, даблкил, двоих. у минус 3, Ой, минус два, Дали, один, один, так, один-один, да? Mm -hmm. Я согласен. Нам хотят продержаться 50 секунд. Если мы продержимся, я буду окей. Нам можно и не забивать, да людей не теряют на самом деле. Блин. 15 секунд, долбаных! Один-один, сейчас все про пространство откроется, будет пизда. Ну что я замажу, отдаю в первый театр. Реально, захлебала. Забивай! А, ну, молодец! Ой, хороший пацанчик! Стара! <свис> Вы понимаете? Походите испытания, получайте бойцов и первый! Наверное, этот выпуск поднял. Вы понимаете, мне ни один эпик не выпал. И у меня уже 4 мифика и ни одного эпика. Вы понимаете, это нереально. Один, два. Три и четыре. Байн. Вот. кто что? Круто. Там Да. Может, возьмем. Тару возьмем. Вот речь херни возьмем, черт. Вот это возьмем, вот это и вот это Блин, тебя матай и так. Блин, ну как они? Как, конечно, какого-то такого держит? Я говорю, хм, хм, хм, хм, Ну как баты? хм, хм, сейчас... Они же сюда убили этого пацака и будет пик, да? да. О, нет. Выберу. Да. Видали? Берите меня в тиму, я вам кубки кубасов только папаю, Реально. О, она нового боится, я закинула Наталью. Наталью закинула. Вот мой аккаунт, видите, вот. Ну, либо можно не вот тут, а по губу найдите. Две-три тысячи. Блин, тип закрытый. открытого вот, типа. тип, знали все. Тут только топы, видите? Это семейный кубер. Бля, бесит. Ну вот, у нас, блин, уже видео идет. Прикиньте, нас ну только... У меня таких видео давно не было, реально. Первый раз у меня такие длинные видео. Видели у меня на канале большое? А, нет. Не раз не. А. <связывая> И далее, я не подравлю ни далее только в кино зашел, Я только это помогала, но Давай, молодец, молодец. Ты просто идешь и забиваешь. Молодец. Ну так и надо. Уже на каусе, я буду всех выявить. это то Далее я его. Я у него была сколько у него было, было. Да, он зайдет, он зайдет. Он зайдет. Зайдет, наверное. Бля, он не зашел! Я думал, он застит. Ну, я двух убил. Это уже, если... Ой, минус два. Фух, ну подненькая такая карточка. Сюда. Обращайтесь к кубке, а на выпускной А, ура, ура, ура, ура, 150 монеточек, и как я рад. Конечно, мне еще тут, блин, испытаний дофига дофига проходить. Ну, Но... так, так, так, так, так, так, так, там нокаут, да? Угу. Вот берем этого. Вот это берем, вот это. А что будет? А что эта гады делают? Не помню. О, вынес почти. Один пацан, ну ёпка, верный. Если, если ты не выиграешь, то ботяру-то порыла. Ну а шо? Не могу возводить, вот ботяру называть, все он проиграет. Ну что, блин? а Ладно, потом мы уже продолжим, может, поп... завтра, но у нас два дня еще. Потом. Шесть с пятнадцати нормальное, я думаю, это почти шесть плюс шесть, а почти половина вот. Держи. И всем пока-пока. Это был на моем канале, всем adios. Пока-пока. Увидимся сегодня в пять часов будем апать. Да, ровно на ранг не пропустите ну, либо на 20 если вы мне поможете всем пока пока